Привет, народ! Вещает Антон. Давайте сегодня снова окунемся в мир странного, сумасшедшего транспорта, существование которого в принципе сложно объяснить. Сегодня мы посмотрим на 20 крутецких тачек, мотоциклов, лодок и других видов транспорта, которые нам всем так нравятся. Я гарантирую вам классное времяпрепровождение, так что не поскупитесь на лайк и приятные комментарии. Также проверьте подписочку на канал. Если кнопка подписаться еще красная, то быстрее клацайте на нее, чтобы она стала серой. Если вы хотите раньше всех узнавать о новых выпусках, то нажмите на колокольчик. И не забывайте, в конце видео конкурс на 1000 рублей. Начинаем! Пожалуй, откроет подборку очень странный мотоцикл. Его прикол в том, что вместо обычных колес были задействованы... Угадайте, что? Гусеницы!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 Ему же реально любой ландшафт нипочем с такими гусеницами. Любителям катамаранов посвящается вот такая лодка. Выглядит она круто и безумно стильно. В ней сочетаются белые и синие цвета. Особенно мне нравится ее внешний вид в воде. Она как будто парит над водой. Кстати, ее сходство с катамараном заключается в наличии педалей, которые нужно крутить для передвижения. На самом деле, мне кажется, что поездка на вот такой лодке может заменить тренировку на велосипеде, поскольку по факту принцип остается тот же, а меняется лишь поверхность. Сама идея создания вот такой лодки с педалями реально впечатляет. Интересно, кто же до этого додумался? А прикиньте, как весело будет вот на таких штуках погонять с друзьями. Блин, надеюсь, в будущем можно будет снять такие штучки на прокат. Посмотрите же на этого черного монстра, он просто бомбезен. И нет, это не машина и даже не мотоцикл. Перед вами самый настоящий трицикл, транспорт с тремя колесами. Выглядит он реально до жути пафосно. Настолько, что даже самый понтовый человек сказал бы «не, ребят, перебор». Вроде трицикл выполнен в минималистичном дизайне, но это не мешает ему выглядеть реально дорого. И боже мой, как же он круто дымит при поездке. Хотя не знаю, возможно это только при старте так, но я реально надеюсь, что нет. У трицикла очень интересная форма, чем-то напоминающая спортивные автомобили. Уж не знаю, чем меня так зацепила эта штуковина, но выглядит безумно классно. Аж захотел себе такой трицикл. Давайте глянем и на прикольный трехколесный мотоцикл, который точно вас зацепит. В общем, это вот такой крутецкий транспорт, изюминка которого в наличии третьего колеса. И это не трицикл, а именно модель Мотика.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 Сборка очень классная, выглядит профессионально. Я бы даже не подумал, что эта тачка не магазинная. Прикиньте, баги двухместные, так что можно не переживать о том, что придется ездить в одиночку. Ведь прокатиться на этом чуде реально согласится каждый. Единственное, что хочу сказать, я бы сделал машину чуток повыше, но реально колеса маловаты. А, э, э, э. так, ребят, я запутался. Что это вообще? А как ездить? А где багажник, простите?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 А вот эта штуковина способна заменить вам упряжку собак или лошадь. Это какая-то безумно странная электрическая фигня, к которой можно прицепить что-то вроде повозки и кататься на здоровье. Выглядит она как какая-то гусеница от танка, которая ездит сама за счет встроенного моторчика. По-моему, эта штука имеет место быть. Особенно она пригодится тем, кто постоянно куда-то передвигается и часто устает. Также такая штука будет нужна жителям заснеженных регионов, где сложно ездить куда-то из-за сугробов.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 Да, окей, в какой-то степени вы правы, но мне очень хочется вам показать вот этот велик с треугольными колесами, чтобы вы немножко расширили свой кругозор. Движение этого велика выглядит реально круто, колеса сразу привлекают внимание. Наверное, кататься на чем-то таком нереально круто, однако что-то мне подсказывает, что из-за такой формы колес водитель будет чувствовать все кочки вдвое сильнее.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 Да, пусть лучше стоит где-нибудь в городе и радует глаз людей. Итак, ретро Mercedes Звучит очень классно, да и выглядит тоже. Кстати, он тоже относится к маленьким тачкам для ребятишек. Просто посмотрите на его размер. Сам Mercedes очень похож на оригинал, а выглядит без преувеличения шикарно. Вроде он и выглядит максимально обычно, но почему-то все равно стильный и крутой. Не знаю, как у вас там, но мое внимание сразу привлек белоснежный руль. Он реально очень крутой.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 Ну а в прошлом конкурсе победил Константин Логинов. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи. И всем пока.